Добрый день! Сегодня у нас обзор телефона DIGMA a 172 g Вот такой коробки он поставляется мы купили для детей так как у них первый садик в первый класс они пойдут сказали что всякие такие дорогие телефоны не нужны, чтобы не игрались ну и потерять могут что он себе представляет так, характеристики. двухсимочный он, там есть радио. Батарея на 600... Вот, ну, судя по описаниям, хватает довольно долго. Что у нас тут еще? Ну, в комплектации сетовый телефон сам он. Почему-то я не видел обзора данного телефона. Нигде. Сетевой адаптер, руководство пользователя, гарантийный талон. Вес, это он довольно легкий, 67 грамм. Заказал абсолютно два новых телефона через интернет магазин связного 490 рублей стоит. Пришли довольно быстро. Там за несколько дней что. Ну, вот, открываем. Что имеем. Сам телефон. Он довольно легкий и удобный. первым делом снимем вот эту вот пленку Нужна она. Ну, легенький он очень так, руки держатся очень приятно кнопочки нажимаются тоже довольно неплохо без лишних щелчков и слышно, что они нажимаются, или что у нас там еще есть аккумулятор Один оказывается, представлялся, сделано в Китае, как обычно сетевой адаптер как было там Сказано. посмотрим что у нас тут а он стандартный современный как от смартфона и руководство пользователя о кстати по русски здесь все. кстати да инструкция вся на русском языке буквально все все на русском языке попробую ставить аккумулятор ну, сразу симку тоже две симки взял кстати, к этому телефону еще бесплатно да. симка шла на 300 рублей на, на, счете, на счете у меня было 300 рублей, мне бесплатно дали утренности тут обычные карта памяти две симки ставил симку, ставил батарейку Включаем. Часов, О, прям заработал, у меня резко с ним устраивается. Ладно, он загрузился, Звук довольно громкий был. Первоначально попробуем позвонить. Ну что ой. Давай. А можно это будет мой телефон? Угу. Попробуем Сейчас позвоним и скажем свою ощущение Так звонил, он очень хороший, только что позвонили Слышно хорошо с обеих сторон, громкая связь работает Так, сейчас настроим время Если еще. Сколько времени? Угу. Потом вам скажу Так, посмотрим тут, какие есть Потом настроим так что FM-радио 13 уже так. Ага, я вообще не привык Нажимаю я среднюю клавишу, надо нажимать тут Ставить наушники надо Ну ладно Папа, это что, игра? Так Наушники не буду вставлять. Это игра? Так. Что у нас тут еще есть? Органайзер. Органайзер. Что мы тут имеем? Постабильный будильник. Календарь. Задачи. Калькулятор. Фонарик. Посмотрим тут сначала калькулятор. То, что ему пригодится в школе. как плюс а плюс ну в принципе да пойдет кальплятор нормальный фонарик включает фонарик ну и катала вот. вот. а вот она откуда светит вот он помог? да я думаю отсюда интересно вот это что такое. это фотография посмотрим дальше Резкость у меня, наверное, не настроена, но плохо видно будет. Так, задача. Ну, обычная задача, типа будильника добавлять. Это стандартный набор таких телефонов. Да, думаю, не только таких. Bluetooth тут есть, кстати. Так, что мы еще имеем? Службы какие-то. А, ну это ерунда. Так, список вызовов пока у нас их нету. Это потом запишем, телефонная книга тоже потом добавим. Так, мультимедиа, посмотрим. Посмотрим изображение, видео-плеер. Кстати, здесь можно видео смотреть. Но для этого надо, конечно, карту памяти. Плеер здесь есть, тоже музыки нет, но тем ни к чему. Диктофон есть. Что такое диктофон? Давай. Записывай, говорите что-нибудь. Прием. Прием. Ага. Не получится, у нас у нас нет карты памяти, ему сохранить некуда. Надо будет какую-нибудь дешевле купить карту памяти сюда. Но... Так, что еще? Что у нас еще здесь? Настройки настройка, ну, настройки телефона, время-дата, автоматическое что-то, автоматическое, включение, Выключение. язык, а, предпочтительные, как вводить параметры экрана, интересно что есть, обои. Ну тут нет ничего, нет фотографий, нет ничего еще нет. Поэтому... Поев тоже нет. Выключите, пожалуйста. Так. тут полные настройки, короче, идут. Опять? Настройки работы с... А, с двумя симками, настройка системы, настройки безопасности, настройки безопасности, А, это блокировка, симки и прочее. Ну, в принципе, все, разобрались. Сейчас я попробую забить телефонную книгу. время? Так. так, добавить номер. На сим или на телефон? На сим, давай, там. Так. Имя. У нас теперь три телефона. Так, друзья, семья. Да, вдите номер. Ну давай водите. Так. Я, yeah. ну-ка, хм. Ага, понял. Вот теперь разобрался. Что там надо имя заводить? Так. Пускай так будет. Так, готово. Телефон. Сейчас телефон введу. Все, телефон добавил. Вот. Не буду не водить, в телефон не видеть а так все в принципе дети тоже очень довольны таким телефоном стоит он 490 рублей как я говорю и он очень легкий легкий удобный с двумя симками какие раньше были у нас вот. очень удобная клавиатура вот реально Такая она прирезиненная. а вот еще тут есть Развлечение игры. 11, Интересно, сутка игры. Где игры? Не знаю, где но это им не надо. Назад. Какая-то игра есть? Загадка. А, типа пятнашек. Это не буду играть, ладно. Какие-то пятнашки здесь, надо собрать фигурку. Именно. Вот тут быстрый вызов. Сообщение. всем входящих сообщений. Сообщение. Позвонил. А, услуга кто звонит? Подключена удалить короче тут все есть все настраивается все очень удобно красиво Показываешь столько? да так что рекомендую покупки такой телефон стоит всего 490 рублей и потеряют не особо жалко тебя подписывайтесь ставьте лайки